Здравствуйте! Вы смотрите пример того, как может выглядеть это сообщение для вашего канала. Подобные видеосообщения хорошо привлекают внимание. Является оригинальным, хорошо разнообразит контент вашего канала. Качество и разнообразие контента позволяет конкурировать с другими каналами на более выгодных условиях. Вы можете заказать себе такой говорящий аватар для вашего телеграм-канала. Можно записать ваш голос текстовым сообщением, которое не должно превышать одной минуты. Выбрать актера и выбрать заставку. Ваш заказ будет выполнен качественно и в срок. Жду ваших заказов. Я вас приветствую, друзья мои, на своем канале. С вами Ольга Арзуманян. Сегодня хочу предоставить вам вашему вниманию ноу-хау для ваших телеграм-каналов. Это говорящие аватары. Сейчас вы смотрите пример того, как может выглядеть это сообщение для вашего телеграм-канала. Подобное видеосообщение хорошо привлекает внимание, является оригинальными и хорошо разнообразить контент вашего канала. Качество и разнообразие контента позволит вам конкурировать с другими каналами на более выгодных условиях. Вы можете зайти на мой канал, ссылка будет под роликом, и выбрать себе актера, Выбрать голос актера, выбрать заставку, это может быть как и видеофайл, это могут быть картинки, все только по вашему желанию. Но и также вы можете записать голос свой и сбросить мне файл. Это сообщение текстовое должно не превышать одной минуты. И мы с вами обговорим а, все нюансы а, по поводу того, а, как вам сделать, что вам сделать. И, конечно, а буду ждать ваших заказов. А, с вами была Ольга Арзуманян. Чек-лист находится а, здесь у меня на канале. А все мои а, контактные данные будут под роликом.